Затерянный мир долины без ветрия, места силы. Здравствуйте, уважаемые зрители, всем привет. В сегодняшнем выпуске тема дольменов, древних и загадочных сооружений, о которых практически никто ничего не знает. Есть всего лишь версии. И в конце видео я вкратце расскажу о туре в эти места, именно в долину, там где есть много дольменов, в конце августа этого года, в котором вы также сможете принять участие и получить для себя огромную пользу. Итак, приглашаем к прослушиванию. Потоки энергии и намерения ведут каждого из нас по маршруту жизни. Потоки мыслей и желаний соединяют нас с людьми и планетой, на которой мы живем. Желание новых знаний – одна из сильнейших мотиваций человеком, если он может применить их с пользой для себя. Однако мало кто задумывается о том, что мы получаем чужие знания и делаем их своими. Потом они же становятся нашими убеждениями. Собственных знаний, полученных благодаря опыту общения между личностью и душой, между человеком и мирозданием, когда приходят верные ответы на вопросы, как озарение с помощью интуиции, у многих из нас не достает. В нашей стране есть такие места, где благодать разливается потоком по каким-то вселенским историческим причинам. Там можно услышать тишину и почувствовать больше, чем голос ума. Энергии пространства проясняет разум и балансирует состояние мысли сознания тела и обогащает от слова «Бог» наше сердце. Настоящее сердце лишь внешне считается электромагнитным мотором для перегонки крови по сосудам. На самом деле кровь насыщается энергией мыслей, чувств и эмоций, которыми живет человек на данный момент времени. Кровь – это энергия любви. Вместе с кровью распространяется энергия чувств и эмоций, радость или обида, доброта или злоба. Они обновляют тело через кровь. Сначала из сердца по артериям ко всем органам, затем обратный сигнал по венам к сердцу. Каждый орган, каждая клетка тела получает сигнал от крови. Какими мыслями и чувствами наполнять себя, каждый решает сам. Но всегда есть шанс заглянуть в свой внутренний мир и что-то изменить. На фотографии живые камни долины Безветрия, село Пшадом. Как видим, этот дольмен, дольмен был сделан прямо внутри натурального камня и без всяких стен, а все одним цельным куском, так сказать. Я думаю, это как-то было уникально сделано. Далее. Затерянный мир долины без Безветрия. На расстоянии 32 километров от Геленджика в предгорьях Кавказа в долине реки раскинулось селение Пшада. Звучание этого названия словно шепот пронизывает твердыню тела, касаясь нашей души. Пшада в переводе с Долина Безветрия. Здесь находится не менее 70 мегалитов, которые заводятся дольменами. Река Пшада разделяет пространство деревни дольменов Долины Безветрия, которые расположены на ее правом и левом берегах. Избежать мистики не получится, поскольку дольмены-пшады – это особенное пространство энергии, и выглядит оно так. Материнский дольмен – сердце матери. Его называют еще «благословение». Один из немногих дольменов, сохранившийся в первозданном состоянии, поскольку высечен из цельного куска скалы. Ну, наверное, тот, который мы и видели на предыдущей фотографии. Правый берег реки Пшада – 20 мегалитов, среди них самые крупные дольмены. Левый берег реки Пшада – 18 дольменов. Основная группа состоит из 8 дольменов, расположена по кругу в диаметре около 50 метров. Невдалеке особняком на высоте около 160 метров на отроге горы Цыганкова находится группа из 26 дольменов разной конфигурации – чем примечателен этот отрог? Почему именно на нем расположена группа дольменов? Подобных хребтов в этих краях множество, однако там нет дольменов. Берега любой реки несут разные энергии, которые создают поток воды, а потому и дольмены на разных берегах и обращены своими порталами либо к солнцу, либо к реке. Дольмены дают каждому человеку то, что ему нужно – если он приходит с открытым сердцем и мыслями, в которых исключено нанесение вреда всему живому. Какова задача на данном этапе жизни? Какой энергии не хватает? Как осуществить свою мечту? Люди приезжают сюда за ответом. Если человек будет подходить к дольменам с чистыми помыслами, успокоившись совершенным, посидит несколько минут и задаст вопрос – который его очень интересует или он желает, чтобы исполнилась его мечта, то обязательно получит ответ. Ответ обязательно придет через его мысли, и человек почувствует, что это пришло. В каждом человеке заложены чистые помыслы. Однако многие не думают об этом, используя других людей в своих целях. Люди ощущают воздействие дольминов, которые помогают им задействовать свои энергии. Одни начинают видеть, слышать и чувствовать, ясно. У других улучшается здоровье. Третий меняет свой образ жизни. Люди начинают чувствовать силу, заложенную в них Богом. Сколь долго люди могут находиться у Дальмена? Столько, сколько человек считает и чувствует, что ему нужно. Это еще зависит от его проблем и его вопросов. Но и не нужно забывать, что это место силы, и напитать себя ею можно до определенного предела. На фотографии дольмены сердце матери, село Пшада. Далее. Дольмены – сияние древнего мира на поколения Земли. Люди должны знать, что в каждом дольмене есть живой дух мудреца. Он всегда готов помочь каждому человеку, подошедшему к нему. Нужно выбирать тот дольмен, к которому больше всего потянет. Взаимодействовать с дольменом можно по-разному, прикасаясь к нему или разговаривая мысленно или вслух. Все наши мысли известны Богу. Важно проявить намерение взаимодействия с Божественным Духом. В книге «Общение с мудрецами дольменов. Серия святыни Кавказа» автор Людмила Купцова «Дух дольмена обращается к людям». Дальмены – места силы. Люди заходили в них, разобрав себя на атомы, и соединялись с камнем. Дальмен разрушен или уничтожен от времени. А мудрец остается на том месте, где был дальмен, и ждет вас, люди. Он всегда готов принести радость вашей душе, наполнить вас силой и энергией, оздоровить вас. Сила и добро в каждом нашем слове – мы хотим и можем восстановить внимание людей друг к другу, избавить вас, люди, от одиночества. Все мудрецы в дольминах видят и знают необустроенность вашей жизни. Мы хотим и можем помочь вам, люди, обустроить вашу жизнь в новом направлении, в новом понимании и с новыми условиями. Люди должны знать, что дольмины и места силы – это каналы света, любви и добра, их нельзя использовать для нечистых помыслов и любого колдовства. Это обернется против тех, кто подходит к таким местам с этими мыслями и этими намерениями. Люди не подозревают, что на тонком плане в каждом дольмине есть дух и смотрит на них тоже. -то Поток силы, который я могу направлять подошедшему человеку, может войти в него только тогда, когда появляется очищение и возможность восприятия его человеком. Ну, судя по описанию технологии, как и принципа, как действует дольмен, и что в нем живет дух мудреца, который дематериализовался и остался там, то, возможно, есть некоторое сходство с технологиями хрустальных черепов, которые были у древних майя. Далее, Места силы, горячий ключ. Недалеко от города-курорта «Горячий ключ» Краснодарского края есть несколько мест силы. Одно из них – скала-зеркало. К ней можно добраться пешком по лесной тропе самостоятельно или с проводником. Маршрут до скалы не сложен по рельефу и протяженность его около 4 километров в одну сторону. Приезжающие туристы и гости курорта, получающие оздоровление минеральными водами, посещают это место, даже не подозревая о том, что находится вместе силы. Примечательно, что многим нравится атмосфера пространства у скалы Зеркало. А В летние жаркие дни здесь можно находиться довольно продолжительное время в прохладе скал и под кронами лиственного леса. На фотографии скала-зеркала. Синергия тур «Встреча вместе с силой» в 2022 году. Одним из энергетических показателей этого места – у человека появляется ощущение самодостаточности, смелости и легкости в выражении себя. Активируется горловая чакра, пятый энергоцентр, который отвечает за общение. Иначе его называют мостиком, который соединяет мысли, чувства и самовыражение. Состояние энергоцентра определяет способность к общению, творчеству и осознанию себя. С ним особым образом связан центр сексуальной энергии. Не секрет, что проблема нашего общества – это проблема реального общения. Люди часто не понимают друг друга, боятся выразить свое чувство словами. Многие болеют ангины. Это результат энергетической блокировки горловой чакры. По мере открытия и запуска в работу данного энергоцентра открывается больше знаний – Человек начинает осознавать свой внутренний мир. Далее – духовная энергия. Когда мы говорим о местах силы, мы понимаем под этим место духовной силы, куда приходит человек для внутреннего очищения, переосмысления, освобождения, освобождения от надуманного с целью соединения со своей истинной сутью. Многие люди, занимающие должности, связанные с ответственностью, регулярно посещают такие места. Здесь они снимают напряжение, обретают душевный покой и вдохновение. Но что можно сказать обо всех, так это то, что прежним изместилым не возвращается никто, потому что общается с духовной энергией. Духовная энергия накапливается внутри планеты на магнитной и кристаллической решетках, где берут начало все перемены на Земле. Эта энергия ждет, когда люди выскажут намерение принять ее. Таким образом, на Земле существуют запасы новой духовной энергии, которую может востребовать любой человек, если выскажет намерение. Высказав личное намерение, можно получить дар повышения вибрации, который происходит за счет энергетических запасов планеты. В этом проявляется свободный выбор человека. Теперь вы понимаете, каким образом ваш личный рост связан с планетой. Фактически она является аккумулятором, откуда можно питаться. Те, кто не выскажет намерение получить новую энергию, не получат ее. Свободный выбор. И даже не будут знать о ее существовании. Источник информации Крайон. Ссылка в статье активно. Тем, кто ищет ответы. Все ответы на вопросы находятся внутри нас. Просто нужны условия, чтобы их получить. Отдых и новые чувства в внутреннем мире каждого из нас и являются такими условиями. Зачастую нам необходимо не просто релаксация и восполнение сил, а обновление. Получить истинное вдохновение и обновление можно при общении с природой, в атмосфере любви и душевного покоя. И при этом есть солнце, море и чистый воздух для души и тела. Природа принимает человека в любом состоянии, если он проявляет разумность. Авторский синергиатур «Встреча вместе с силой» является программой, позволяющей гармонизировать состояние человека, мысли, энергию и тело, наполниться энергией, активировать интуиции и внутренний мир, получить вдохновение и прекрасно отдохнуть. Это 13 дней отдыха и впечатлений, в которых раскрываются и активируются внутренние потенциалы человека. У каждого из нас присутствует душа, за исключением фантомов. Мы имеем 12 нитей ДНК и 12 меркап, которые получают информацию от нашего сознания. Именно за такой промежуток времени клетки тела запоминают чувства, которые мы испытываем. Чувственные поля души впитывает новый опыт познания, которые становится и нашими убеждениями через нейронные сети мозга, сердца и солнечного сплетения. И человек обновляется. Уникальность «Синергиатура» от Валерия Денисова. Числю далее. Обновление и эволюция. Пространство отдыха и впечатлений, атмосфера поддержки и любви – Прикосновение к внутреннему миру и познание себя. Красота природы и чистый воздух для раскрытия интуиции. Обретение ресурса нового качества в местах силы. Здоровье и омоложение через работу сознания. Дельфины и белухи. Восторг чувств. Ответы на важные вопросы. Чувствование энергии свободы. Все вопросы об участии в туре можно задавать здесь. Ссылка на телеграм-канал и сайт Валерия Денисова. Страница о туре. К... Э... Прошу прощения. Тур пройдет в горячем ключе Геленджике с 12 по 24 августа 2023 года. Добро пожаловать, друзья, на Синергия Тур. Встреча вместе силы. Чтобы изменить жизнь, нужно нарушить привычный порядок вещей. Имея всего два ресурса – намерение изменить жизнь и время для самого себя, ты инвестируешь в свое настоящее благополучие, чтобы обрести энергию, активировать интуицию и получить ответы на свои вопросы. Планируемая группа участников синергиатура – мужчины и женщины, можно с детьми от 7 лет. Количество участников ограничено до 25 человек. Внимание! Дополнительно принимаются заявки от желающих участвовать в сентябрьском синергиатуре с 12.09.23 по 24 сентября 23. Для этого нужно отправить организатору тура сообщение в WhatsApp или Telegram. В Телеграме телефоны на экране, а намерение участвовать в туре. Все координаты тура, уважаемые зрители, вы видите на экране. Для вопросов – Валерию, Телеграм, страница регистрации, чат в Телеграме и группа ВК. Эти координаты и контакты также будут в описании видео и в закрепленном комментарии. Благодарю вас за прослушивание столь замечательного материала о дольменах, древнейших сооружениях нашей планеты, и присоединяйтесь к нашему синергиатуру Встреча вместе силы. Ждем вас в августе. Спешите уже сейчас.